Всем привет! Меня зовут Алла и в этом мастер-классе я вам покажу как сделать пион на салатнике. Этот пион в диаметре 50 см, а у меня на него ушло 6,5 иглонов кафры. А также я покажу как его тонировать, как крепить лист на стебель, расскажу про технику создания такого пиона вплоть до стойки. Проходите по ссылочке под видео, и у вас получится вот такой красавец пива.